Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим турецкий суп из Мирки Эфте. Для этого нам понадобится мясной фарш, репчатый лук, чеснок, куриное яйцо, сладкая паприка, кумин, петрушка, укроп, сухари панировочные, картофель, томатная паста, перечная паста из острого перца, помидор, соль, перец черный. Подсаливаем фарш. Добавляем лук, яйцо, перечную пасту из острого перца, зелень, паприку, черный перец молотый, панировочные сухари и все перемешиваем. Из перемешанного фарша формируем котлетки. Наши сформированные небольшие котлетки отставляем пока в сторону. В кастрюле доводим до кипения около двух литров воды. Немножко подсаливаем. Когда вода закипит, добавляем картофель. наши котлетки. Доводим наш суп до кипения. Затем переключаем на самый минимальный огонь и готовим 20 минут. Периодически убираем кип отставляем кастрюлю в сторону в глубокой сковороде или сотейнике потушим помидоры мелко нашинкованные Нашим помидором добавляем томатную пасту, обжариваем несколько минут, помидоры добавляем в суп, доводим наш суп до кипения. Досталиваем и перчим по вкусу Добавляем кумин измельченный в ступке И чеснок Рубленый Доводим до кипения, готовим 5 минут на медленном огне. Вот у нас получился такой замечательный суп. Приятного аппетита!